Когда ночью ты увидишь падающую звезду, загадай желание. Оно сбудется, потому что я загадал желание и нашел тебя. Слаще конфет, прекраснее красных роз, обнимательнее мягких игрушек, вот кто ты. Я желаю тебе очень счастливого дня, Святого Валентина. Такого же особенного, как и ты. Жизнь – это поездка на американских горках. Любовь – это то, что делает поездку стоящей. С Днем Святого Валентина! Моя дорогая любовь, останься со мной навечно. И сделай мою жизнь блаженной.